Здравствуйте, меня зовут Вера, и я расскажу вам про сонный паралич. На этом слайде представлено официальное определение сонного паралича. Оно довольно громоздкое и сложное, но, в принципе можно гораздо проще это характеризовать. Сонный паралич — это такое состояние промежуточное между сном и бодрствованием, которое характеризуется мышечной тонией, то есть мышцы расслаблены и ее никак нельзя сократить. Часто сонный паралич сопровождается галлюцинациями, довольно жуткими, и, в принципе, логично, мы не можем на них реагировать. Относится сонный паралич к группе парасомний, то есть нарушение сна, и является чем-то противоположным лонотизму. То есть, если при лонотизме это не, не наступает в принципе во время сна, и мы ходим там, где не нужно, и делаем то, что не нужно, то при сонном параличе как раз обратное явление. Это, это не наступает или уже до засыпания, или проходит уже после пробуждения. Встречается сонный паралич часто при заболеваниях, является одним из основных симптомов. Например, вот при нарколепсии я заметила очень часто. Встречается такая штука, когда человек среди белый дня может просто взять и заснуть. Но довольно часто бывает и у обычных людей, таких как мы с вами, и в таком случае называется изолированным сонным параличом то есть не ассоциируем с какими-то заболеваниями. Ну, для того чтобы понять саму суть сонного паралича, давайте вспомним ну, о нормальном сне. Он, в принципе, есть, он фазовый. За одну ночь человек проходит от 3 до 5 циклов, каждый цикл длится от 90 до 110 минут. И характеризуется чередованием фазы медленного сна и быстрого сна. То есть тут все, что беленькая это фаза медленного сна. Ее больше всего, процентов так 75. Она имеет разные глубины. И чем глубже мы находимся, тем сложнее нас разбудить. И если мы где-то вот, вот здесь вот, что-то будет, мы чувствуем себя очень плохо, чувствуем себя разбитыми, уставшими. И в общем не нужно тут просыпаться. Но в случае сонного паралича нам больше интересна вот эта фаза. Это фаза быстрого сна которую часто отрисовывается основным ее проявлением. Это быстрое движение глаз. Ну, в иностранной литературе это rapid movement или же REM-фаза. Вот. Она примечательна тем, что тут наш мозг наиболее активен, и тут мы видим сновидения. И если нас тут разбудить или где-то около, мы эти сновидения помним. Так вот, для того, чтобы мы ничего не чудили за этой активности мозга, природа создала такой защитный механизм, то есть ну, такую себе смирительную рубашку, чтобы мы не двигались, и у нас абсолютно все тело не может сократиться сонный паралич наступает именно тогда когда мы частично в этой фазе находимся вот, э, сам механизм торможения э, нормальной этой фазе REM-фазе, происходит вследствие определенных э, биохимических изменений в головном мозге И это если что мозг э, разрезанный вот так вот это получится полушария это мозжечок а эта структура называется ствол головного мозга это мозг вот тут происходит самоторможение если точнее быть то вот здесь. Это называется дорсо область артикулярной формации моста. Вот что именно тут происходит? Тут происходит выработка нейромедиатора, то есть вещества, молекулы, посредника между нейроном и нейроном, или же нейроном и мышцей. Так вот, происходит выделение вот тут вот, медиатора ацетилхолина, который дает сигнал незлежащим нейронам затормозить и запретить любое сокращение мышцы. И в этого наступает абсолютно нормальный физиологичный паралич мышц во время сна. И зная этот механизм, можно предположить: механизм возникновения сонного паралича. Я говорю предположить, потому что эта тема исследовалась довольно мало, и эксперименты были, но их тоже было мало, поэтому нельзя говорить какой-то вот единой линии, едином мнении. Но, в принципе, э одна теория гласит о том, что идет или интенсивная выработка этого цитилхолина. Или же наш организм слишком быстро на нее реагирует, или нужно малое количество, то есть холенергическая гиперактивация. Или же у нас идет уменьшенная выработка тех веществ, которые в данном случае выступают как антагонисты, то есть действуют противоположным этому, кстати, холину, это серотонин и норадреналин, то есть адренергическая или же серотонин гиперактивация. Вот. И на эту тему было проведено несколько экспериментов, и заметили, что если вводить человеку, Ацетиухалин, то частота сонного паралича увеличивается. И наоборот, если же вводить ингибиторы обратного захвата серотонина, то есть вещества, которые тормозят вообще полный обмен серотонина и, соответственно, мешают ей услать его нормальную функцию в мозге, тоже увеличивается частота сонного паралича. Сонный паралич, в принципе, как явление, можно поделить на два типа. Первый тип наблюдается при засыпании. В таком случае называется гипнопомпическим типом. И в принципе слово гипнопомпический можно употреблять по отношению ко всему, что происходит во время засыпания. Например, гипнопомпические галлюцинации. Так вот, этот тип характеризуется частичным или полным сознанием схемы тела. То есть мы примерно знаем, где у нас рука, нога, голова, шея. И нам кажется, будто бы мы можем послать какой-то сигнал мышцы сократиться, и мы чувствуем, как этот сигнал идет, но он идет дико долго. И сокращения как правило, не наступает. И для этого типа сонного паралича характерны простые слуховые галлюцинации. Ну, простые имеется в виду не музыка, голоса и что-то еще, а вот монотонный писк, будто бы такие мошки. Ну, я думаю, это всем знакомо во время нормального засыпания, но в случае сонного паралича он имеет гораздо более такой навязчивый характер. Ну и второй тип, он более веселый, называется гипногогическим типом, который наступает во время уже пробуждения. И именно этот тип сонного паралича проявляется в виде сложных уже галлюцинаций, это могут быть разные визуальные образы, шум, голоса и вот существо страха знаменитые. Но тут мы уже подошли к самой интригующей части сонного паралича, это галлюцинации. То есть, ну что галлюцинация по своей сути? Это образ, который возникает в нашем мозге без внешней стимуляции. И ну, классификация галлюцинаций довольно много, и чтобы жизнь не показалась, еще на сонный паралич отдельную классификацию придумали. Я оставила в исконном виде, чтобы не исказить какие-то нюансы перевода, но, в принципе, первый тип можно перевести как «незваный гость». Когда мы говорим о этом типе галлюцинации, мы имеем в виду нечто, что происходит вокруг нас, но нас в не касается. Например, это могут быть какие-то тени, силуэты, которые ходят по комнате, над нами стоят, какие-то какие голоса, смех, шум, шепот, шаги. Второй вариант галлюцинации можно перевести как «инкуб» или «демон». Вот эта галлюцинация нас очень даже касается. Это… Чувство давления на грудной клетке, вес, тяжесть, иногда даже боль бывает. Ну и довольно логично при этом мысли о смерти, страх иже с ним. Ну и последний тип вести моторный в принципе, так и переводится особо не пофантазируешь. Этот вид галлюцинации характеризуется ощущением падения, окружения, верчения вокруг своей оси, ну, такие вот скорее полудвигательные нюансы. Иногда бывают ощущения выхода из своего тела. Или такое явление называется аутоскопия это когда мы себя видим со стороны. Ну, или бывают ложные движения, когда думаешь, что двигаешься, но не двигаешься. Например, галлюцинации всегда интерпретировали по-разному, описывались они довольно давно. И вот такие вот мысли людей возникали. И часто галлюцинации ассоциировались с приходом детям, демонов, черкей, гоблинов, не знаю, уничтожей силой всякой в комнату. Ну, и многие деятелей искусства, они тоже вдохновляли, учитывая их яркость. И, например, если в Google вбить сонный паралич по картинкам поиску то... Первым выявится именно вот эта картина Генри фузери называется «Ночной ужас». Эта картина очень примечательна, потому что она демонстрирует вот почти всех проявления слоны паралич. Во-первых, обратите внимание на позу самой барышни, которая спит. Она спит на спине, а запрокинутыми руками за голову. А слоны паралич как раз именно в такой вот позе чаще всего встречается. Потом, у нее на груди сидит нечто. Судя по виду, она тяжелая, и судя по виду, она все-таки мешает ей дышать. Как раз вот второй тип галлюцинаций – который куб, который демон. Ну и вот ложки за выглядывает сложная зрительная галлюцинация, первый тип. Ну вот есть э, картина «Ночной ужас» называется, а есть состояние «Ночной ужас», и их путать друг с другом не надо, потому что тут именно в Санна демонстрируется, а «Ночной ужас» с аналогией психиатрии – это такое состояние, когда человек ночью резко просыпается, весь в мокром, в холодном поту, ему очень страшно, он кричит, и он даже не может толком сказать, из-за чего у него такой ужас возник. Эти состояния разные по своей сути, их путать друг с другом не надо. Вот. Некоторых людей галлюцинации пугают, а некоторых они интригуют И нашли затейники, которые написали статью о том, как вызвать сонный паралич Сонный паралич сам по себе сейчас считается безвредным, потому что это явление транзиторное, то есть не проходящее Но сами методы, которыми можно его вызвать, вернее даже повысить вероятность его возникновения, потому что это не стопроцентный вариант Они довольно сомнительные в том плане, что сонный паралич это самый такой спокойный побочный эффект вот помните наш нормальный цикл сна? Нужно его расшатать. Для этого можно устроиться на какую-то работу, типа там врачом, проводником, так, чтобы как-то посменно работать, чтобы наш ритм суточный был нерегулярный, и таким образом сбить. Замечено, что таких людей наиболее часто возникает. Потом можно спать днем. сбить свой цикл путем засыпания днем. Или же можно встать с утра пораньше, раньше, чем обычно, активнее, активничать, бодрствовать, даже если уставшиеся чувствуете. Потом часов семь 7 доснуть, если где-то проснуться и походить пару часиков по квартире. так дня три вы почувствуете большую разницу, вам понравится, возможно, что-то словите. Можно лечь полежать на спинку, расслабиться, найти какую-то позу и придумать себе какое-то слово и монотонно повторять себе где-то в голове его. Концентрироваться на нем, ни на что, не отвлекаться и расслабиться. Можно на дыхании концентрироваться, на каким-то там не часов. Ну, тоже почувствовать разницу в ощущениях. Ну и можно просто просыпаться ночью. Вот. Если вы так делаете, и вам не нравится, что у вас над кроватью что-то стоит, и вы ничего, кроме какого-то не можете выдавать из себя, нашлись более добрые люди, которые создали статью о том, как выйти из сонного паралича. Кстати, рабочие методы все. Во-первых, нужно помнить, что во время сонного паралича не абсолютно весь организм парализован. То есть, у нас есть какая-то там мизинец левой ноги, который все-таки отвечает на наши... Попытки двигаться, и задача в этом случае является найти эту часть тела и усердно ее шевелить. А потом, помним, что сонный паралич наступает во время фазы быстрого движения глаз, следовательно, глаза все-таки двигаются. Нужно это тоже осознать и шевелить дыхательные техники. Ну понятно, что дышать сложно, когда там что-то сидит на груди вот по типу того, что у девушки было. Но у людей, которые занимались там йога или в принципе знакомы с дыхательной гимнастикой, могут использовать эти навыки для того, чтобы выйти из этого неловкого положения. Ну и если это все не работает, то у нас есть вещь, которую никто не заберет ночью, это наше воображение. То есть просто хотя бы представляйте, что вы двигаетесь. Ну если вы не хотите, чтобы такое было, можно довольно логичное мероприятие с собой провести. Это регулярно спать. Желательно. И на боку. Можно лево, можно на правом. Кому как. Больше нравится. Хорошо кушать и уметь расслабляться. Все, ну, Спасибо за внимание. Я хотел спросить, ну вот, механизм сонного пролича, который вы объяснили, он, вроде бы, связан с тем, что, если я правильно понял, блокируется функция ну, мышечная, мышечная функция, да, то есть человек не может двигаться. Верно. С чем связано возникновение галлюцинации, если Механизм завязан с первую очередь ну, э, механизм действительно мышцы. Галлюцинации в принципе, возник, особенно сложная, возникает вследствие раздражения определенных участков коры головного мозга. И в зависимости от того, какие галлюцинации, то есть зрительные, слуховые, тактильные, э, ну, если возникает, например, зрительная галлюцинация, значит, идет э, гиперстимуляция именно в зрительной области нашей. Я мозг в этой фазе очень активен, и что там оно дается сверху, э, то мы видим и ну, проецируем на окружающей среду. То есть, если я правильно понимаю, что просто мозг находится, с одной стороны, в состоянии сна, поэтому он активен. С другой стороны, мы уже проснулись, и мышцы не работают, и воображение рисует нас потому что мы еще спим. То есть, ну, получается, да, получается, мы частично и там, частично и здесь. То есть, активность мозга еще осталась, вот та сильная, но при этом мы уже каким-то образом оказались вот в этой реальности. Но, может быть, вы объясните, вот когда вы говорили про, например, не знаю, знаем, где у нас ноги руки, и когда говорили про вот это ощущение резкого падения, вот, я почему-то вспомнила про фандомные боли, вот, это никак не, не, вы не знаете эту механизму, потому что я механизм точно не знаю, это имеет какое-то отношение все-таки к сонному поличу или нет? Вот, ну, когда человек, человека фантомной боли чувствует там, руки, ноги которых у него нету, Вот, и это, в принципе, очень похоже на тот механизм, который вы описали. но ну, если так поверхностно смотреть. Ну, мне кажется, что тут есть что-то общее. Хотя бы потому, что что там, что там, мозг пытается вывести наружу то, что внешние раздражители ему не дает. То есть, грубо говоря, мне кажется, что можно фантомной боли вписать, очень грубо в рамке вот активных галлюцинаций Но, а, у меня вопрос может ли сонный правич использоваться как, как либо в целях чтобы помочь человеку в разных складах? может быть медицинские цели военные разработки не понимаете просто слышала что в то время как, посмотрите, сами говорите, что сонный паралич, он защищает и он одновременно как бы, блокирует сознание. Если в случае, если медицина не может помочь, он, имей в виду быстро, это можно вызвать сонный паралич? Смотрите, сонный, э, не сонный паралич помогает, а это не мышц во время сна. Сонный паралич это, скажем так, вариации на тему, которая еще не является патологией, но не является уже нормой. А так, чтобы именно сонный паралич способствовал какой-то помощи, честно говоря, сложно представляю, в каких разработках он много поспособствует